Всем привет! Сегодня на обзоре будет у нас биткоин, куда идет рынок, потому что после скучнейшей недели, которая была на рынке, у нас произошли хоть какие-то движения вчера вечером и сегодня ночью. И давайте разбираться, куда может рынок пойти, что мы можем там прикупить в краткосроке, в долгосроке. Ну естественно, чтобы попробовать на этом заработать. Поэтому кому это интересно, друзья, присаживаемся. Поехали! Итак, переходим сразу к графику, вот здесь недельку, да, у нас был скучный флет в таком треугольнике, я рисовал, кидал еще в телеграм-канал, что будет э, два варианта выхода с такого треугольника, это вверх, где-то в район 21, 21 тысячи и вниз на 18500, то есть, кстати, тоже залетайте в телеграм-канал, информации, конечно же, я даю там больше. Я говорил, что в лонг в треугольнике э, не буду, то есть побоялся это делать и правильно сделал. А вот лимитки я выставил от 18.800 до 18.500, последнюю 18.500 буквально 10 долларов не задело, но некоторая позиция уже набрана и она сейчас в мелком плюсе. Цель набора такой позиции у меня, чтобы поймать отскок и в краткосроке просто заработать большее количество долларов, которые нам пригодятся при дальнейшем снижении, которые я все-таки жду. Ну и дальше об этом поговорим. Смотрите, что здесь примечательно. То, что у нас был один вынос, да, резкий. Был второй вынос резкий. И здесь прям по текущих залетать я в принципе не рекомендую. Можно дождаться там 18600, 18500 тех же, 18400 и попробовать лангануть, если вы хотите в краткосроке по биткоину с целью мы можем здесь вот так проторчать долго. да, Можем так резко вот сейчас вынести и потом пойти вверх. Потому что здесь вверху, я уверен, очень много ликвидности. Выше 20 тысяч, 2500, 21 тысяча. Чтобы шартистам потрепать нервы. Может еще лонгок поднабрать. И потом уже как-то вот так отсюда уже будем падать вниз. И первая цель, она может быть конечная, но она может быть и среднесрочное это просто обновление лоил то есть ниже 17 тысяч 17 район там 16 в любом случае я думаю здесь должна быть какая-то остановка и здесь я тоже попробую взять ланги на отскоке в краткосрок Почему я сейчас писал слонги? Потому что, смотрите, соотношение прибыль к рискам, оно очень здесь хорошее. Если мы набираем среднюю позицию по 18600, мы можем понятный стоп выставить там 18200, 18300. И у нас стоп будет там 300 долларов, да, к примеру. Вот. А позицию, которую мы можем лонгануть и зафиксировав профит то ход здесь 1500 долларов. То есть 1 к 5, я считаю, это очень э, хороший трейд на споте по битку э, проделать можно. Вы же, конечно, как хотите, но я уже здесь списался и стоп э, буду закрывать руками. Вот если я увижу пробой там сильный 18500, 18400, 300 будем ехать, где-то в районе 18300, э, буду, скорее всего, уже выходить слона и закрывать его и ждать вот этих отметок 16-17 тысяч обновления лою. Если же все хорошо, мы здесь торгуемся, ложно там выносим 18500 и идем наверх, то э, с 20 тысяч я готов уже э, потихонечку закрывать позиции и таким образом фиксировать краткосрочную прибыль, если рынок даст. Если брать глобальную ситуацию по биткоину, то здесь нам нужно перейти на дневку, помимо того, что обновление лоев, как я уже сказал, 17-16 тысяч, э, скорее всего это с долей вероятности 90% будет, то с меньшей вероятностью, но все же с большой, я ожидаю, что биткоин может протянуть и в район где-то 12-14 тысяч, и я бы рассматривал это уже как конечную какую-то цель. Понятно, это может быть 11, может быть 10, может быть 13, неважно. Но здесь, скорее всего, это уже будет конечная цель этого медвежьего цикла и вот этого огромнейшего клина медвежьего как вы видите я думаю здесь уже будет как-то эта консолидация и потихонечку разворот и как минимум будем расти там в район 30 40 тысяч а дальше уже будет видно почему я так считаю потому что вы сами видите инфляция в америке очень высокая продолжает быть в европе тоже все очень плохо война к сожалению на украине продолжается Америка с, Америка с Китаем тоже там потихоньку бодается, зато Тайвань, да еще что-то. ФРС вынуждена, естественно, ужесточать меры по а, том, какая инфляция она с ней борется. И поэтому индекс доллара, как вы видите, у нас начинает, не то что начинает, а он сильно давно уже растет. И пробил вот этот уровень очень сильный в 100%. 203 и скорее всего уже движется в район где-то 120 то есть доллар будет укрепляться соответственно из рынка деньги будут уходить в том числе из криптовалютного они оттуда еще быстрее выходят и скорее всего пока мы вот эту отметочку в район 120 доллар индекс доллара не увидим то никаком росте рынка э, говорить не приходится, а здесь еще как видите запас хода очень велик также же само есть запас хода падения. Поэтому я вот считаю, что как раз если доллар поднимается туда, индекс доллара, то биткоин, скорее всего, в район 12-14 все же тоже может прийти. И вообще в последнее время такое впечатление, что если взглянуть на биткоин и на тот же индекс S&P 500, то такое впечатление становится, что корреляция насколько высока, что мы торгуем просто фондовый рынок, рынок криптовалют. Я уверен, что он раскоррелируется хоть как-то, но это уже будет, наверное, при следующем каком-то росте, опережающими темпами крипторынок может вырасти, потому что сейчас он падает опережающими темпами, потому что он более низколиквидный. И так же самое он расти будет быстрее, потому что, опять же таки, ликвидности в нем меньше. Если брать капитализацию всего криптовалютного рынка, то здесь тоже мы находимся... Упали под 1 триллион, уже 900 миллиардов. И скорее всего район вот 500-600 миллиардов. Это будет такое, ну, скорее всего, дно, э, по моему мнению, э, для рынок криптовалют. То есть мы же сможем схлопнуться реально еще чуть ли не в два раза. Поэтому имейте это в виду. И всегда у вас должен оставаться кэш на докупку, если это все произойдет. Кто следит за моим каналом и за мной, все вы знаете, что я уже 50% портфеля у меня набран, в принципе, по текущим ценам, которые сейчас есть на рынке. У меня сейчас от общего, общая просадка от портфеля, который заполнен на 50%, составляет минус 6%. И вот здесь по доминации биткоина, вы видите, мы подошли э, на исторических там минимумах, мы находимся уже 39,5%. Да, мы можем ее пробить вниз и уйти где-то на 36, но когда мы внизу находимся вот этой зоны, видите, где продажи альтов, то мы э, зачастую видели всегда какие-то, э, если не сумасшедшие, но хоть какие-то иксы на альтах. Да, что-то постреляло 1-2х, но это было давно, и доминация, насколько упала, вы видите, на альтах никакого альт-сезона там сумасшедшего мы не наблюдаем. Поэтому представьте такую ситуацию, если сейчас мы начнем отскакивать с этой зоны и идти там вверх на 48-50% по доминации. А скорее всего, потихонечку это будет, когда вот сейчас форк Эфириума пройдет, и биткоин уже будет отнимать доминацию и впитывать в себя особенности Эфириума, ну и других альткоинов. И поэтому я считаю, альткоином будет еще хуже если рынок будет сыпаться дальше. Поэтому тоже имейте это в виду. Поэтому, ребят, как бы не хотелось, пока э, каких-то радужных настроений и топлива для роста на рынке, в принципе, не предвидится. То, что я сказал, краткосроки, разве что, вот ловить такие отскоки и фиксировать. Пытаться прибыль, увеличивать количество долларов, чтобы закупаться потом ну, ниже. Да? Либо в долгосрок портфель набирать, либо просто вот для таких трейдов. Рынок, понимаю, скучный. Зарабатывать тяжело, очень тяжело. Ну никто, ребят, не говорил, что будет легко. Это опыт, нужно его пройти, нужно закаляться. Потому что когда все растет, то каждый там таксист, каждая домохозяйка может... Купить условно там эфириум по 1000 долларов и продать его по 5, да, сделать 5 иксов и она, э, все молодец. А вот здесь, когда все вот так потихоньку падает, вера теряется, очень страшно. Э, Фома рисует такое, что крипта уже скам и никогда не подымется. И вот те люди, которые выдержат вот это давление, вот эти все просадки, вот это дно второе в подарок, третье в подарок. Я более чем уверен, вот этот риск и, и, и та плата с большой долей вероятностью я уверен, что они окупятся. А кто прямо сейчас уже чуть ли не на дне, близко возле дна, развернется, сложит руки, махнет на это все и плюнет и уйдет с рынка, да с минусами еще, не дай бог, то, конечно же, будет очень печально и тяжело им смотреть, когда биткоин вернется, то даже к 50 или 60 тысячам своим. Хаяма если еще и обновит То представьте что будет с человеком твориться Когда он вышел там С биткоина, с крипторынка Когда он был в районе 20 тысяч Я это не раз проходил И еще раз в такой ситуации Оказаться не хочу Поэтому я в рынке, я терплю Тяжело, пытаюсь увеличивать Количество долларов, даже вот такими Трейдами, хоть и рынок не балует Какими-то процентами сейчас Ну и конечно же использовать риск менеджмент, да, потому что, ребят, обязательно э, имейте это в виду, что Арвина криптовалют, он все же еще молодой, но является очень высокорискованным, поэтому множество проектов они могут не пережить эту медвежку, поэтому именно в такие моменты старайтесь влаживать не просто там в кучу там сотни монет, а выберите для себя десяток каких-то сильных, фундаментальных там проектов, а если вообще не хотите разбираться, возьмите биткоин, После форка, когда, скорее всего, я уверен, будет снижение хорошее по эфириуму, там уже будет понятно, более-менее где его цена устаканится, возьмете эфириум, еще там пару каких-то монет и будет вам счастье. Ну а на сегодня все у меня, друзья. Краткосроки я вам картину показал, в я вам показал то, какие там действия будут предпринимать или они будут меняться,